Всем привет, ребята. Сегодня хочу вам показать ваше, ну, свое хозяйство. Что мне там? Давно видел, не снимал об этом, хозяйство сейчас покажу. Какие гуси. бегуночки, Бигуновочки. Шов есть тут. Короче, пять куб и шесть бегунков. Вот два самца стоят черных. Видите, у них кончик загибается вверх на хвосте. Это самец. И вон самец. у самок такого нет. Хороший. Сегодня погода, вообще все течет. Вчера был снег, на рыбалку ездил. Сегодня вообще другая погода совсем. Пойдем посмотрим, снесли нам что яички или нет. Такой пруд, ребята, копал летом. Все, вода, ну, видите, из берегов опять выходит. Как тут на рыбалку пойдешь? Походу опять лезет, опасный будет. Воды, сколько уже Так, ну что, глянем, что там у нас. Опа. Кто тут пришел? Кто тут пришел? Да, выпущу их пока на улицу не тепло. Поделяют. Смотрите, атака, атака. Смотрите, сейчас О, Пусть погуляет. пошли под сарай там все так риски решил дать скрупу отъец смотрите что будет бегунок у бегунки вон видите как пирась скрупу не любят еще да где другие бегунки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 Утюти-утю-тю утю, Блять, чуть руки не отшибя. Что осталось немножко. На на на на на на. Скрупу вот надо. Ничего ну, надо мовать, Будет интересно. Хлеба осталось еще. Старый хлеб надо куда-то девать. Ой. пошли осваиваться этот Новый год Новый год в это мясо зарубим гусах мясо ну иди давай искупайся проверь что там Стоит одному показать и все. Ну, самец бегунок побежал еще лишь. Перестает опять, видите? самец с бегунка постоянно гоняет. Пошли на, на разведку, да? Не, поп, не покупался еще, наверное Ужас Ужас Постоянно чё-то ищут Так, ну что пойдемте, ладно, посмотрели, пойдемте посмотрим, что там, снесли вам что-нибудь Так Так, это у нас, короче, сделаем гнезда для этих, для бегунков, уток Сейчас глянем, что там Ой. Так, что сегодня, одно что ли? А? Что-то неплохо сегодня Вчера четыре было, сегодня вот одно только странно. А куры что у нас там? Сейчас, опа. А, и куры всего два. Что-то плохо. Плохо, плохо. Вчера больше было. Блин, ну вчера было. Ну ладно. принцип все равно понятен. А. Так, кормушка пустая. сейчас Насыпем насудим корма собраться как вообще. такой же корм тут и семечки и кукуруза и овес, и комбикорм короче такая мешенька получается Время. иду попозже сидят так, тут насыпано вот, кстати сделал вытяжку им, чтобы влажность не потолок еще не могу никак не а красная лампочка спросите зачем для гусей для этих уток ну, это лампочка не для них а для кур просто они все вместе живут вот такие биржи. а так если гусеем даже и лампочки не надо они не могут жить на улице все ну, купайтесь все купание похоже Водные процедуры на все вещь. А, сам сам Как ему намывается? дорвались до воды. так <с1> <с> ну, как намывайся? Да? им дай волю они тут вечно будут сидеть. ребята яички куриные вот два куриных и вот бегунок почти ничего не отличается только немножко цветом вот. большие яйца сегодня вчера было 8 сегодня три ну, может еще снесутся счеток утро рыжик идет проверять хозяйство тоже. Цип, цип, цип, цип. Смотрите, атака рыжего. цып Реакция рыжего на кул По барабану. Походу привыкли уже. Ладно, ребят. Заканчиваю ролик. Кому нравится, ставьте пальцы вверх. И подписывайтесь. Не забудьте подписаться на канал.